Мощнейшее землетрясение в Турции. Если вот по величинам посмотреть, то за последние полтора года где-то это самое мощное землетрясение в мире вообще. Фиджитал игры 2023. Лично я имею настрой на победу, но большинство ребят остальных, они все-таки все очень близкие и тесные друзья. И они, несмотря на то, что они на арену приходят на полном серьезе, на максимальном настрое, они вне арены а, отдыхают. Коронавирус. Волна номер 7. Несмотря на то, что у нас была возможность эффективно прививаться, и ограничивать хождение хотя бы старых вариантов коронавируса в популяции, мы этого не делали. И если говорить о России, сейчас, можно сказать, страна опять находится в состоянии непривитом. Всем привет! В эфире Универ а в студии Александр Кирсов. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин принял участие во встрече РАИСа Республики Татарстан Рустама Миниханова с директором научно-технологического центра уникального приборостроения Российской Академии Наук Маратом Булатова. Встреча прошла в Доме правительства Республики Татарстан. Обсуждались вопросы применения инновационных разработок в различных отраслях экономики республики. Также были затронуты темы сотрудничества с вузами на территории Татарстана, подготовки научных кадров и привлечения в науку талантливой молодежи. Разрушительное землетрясение 6 февраля произошло в Турции недалеко от границы с Сирией. О причинах, жертвах и последствиях в своем сюжете Евгения Ведокимова. 7,4 балла. Именно такую магнитуду присвоили землетрясению, произошедшему в ночь на понедельник на юго-востоке Турции. Автошоки начались спустя 11 минут после основного толчка. Их мощность практически не отличается. 6,7 баллов оценивают сильнейшие из них. По последним данным, разрушено более 1700 домов. Жертв свыше 200. Сейчас под завалами спасатели все еще ищут выживших. По словам президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, Министерство внутренних дел и здравоохранения, Управление по чрезвычайным ситуациям, губернаторы провинции и все другие вещи быстро начали работу. С утра значит, турецкие станции показывали 7,4, а вот американская станция написала, что 7,8 баллов. Это магнитуда в общем, очень большое, сильное землетрясение. Если вот по величине посмотреть, то за последние полтора года где-то это самое мощное землетрясение в мире вообще. В общем, потому что такие землетрясения они бывают довольно редко. вплоть даже вот до... Значит, в центре Сирии даже есть разрушения, там нефтеперерабатывающий завод, там разрушение есть, даже да, в Алеппо вот, есть разрушения, а это довольно далеко на самом деле. Несмотря на то, что Турция не относится к сейсмически активным зонам, ее территория разделена на мощные расколы. Именно их столкновения являются причиной таких землетрясений. Предотвратить их невозможно, вся территория страны районирована по сейсмичности. В настоящий момент самыми небезопасными районами Турции признают западный и восточный. Наиболее спокойные территории центральные. Почему возникают землетрясения? Да, вот Плиты, значит, вся земля, земная, значит, кора, значит, до астроносферы, она расколота на плиты большие, да? В данном случае на территории Турции действует аравийская плита, сталкивается с евроазиатской плитой, вот эта мощная, и вся территория Турции, она, значит, разделена на те мощные разломы. Вот, наверное, центральная часть более-менее такая, значит, не совсем активная, да, вот где вот Анталия, вот эти вот места, да, они, но тем не менее там тоже могут быть землетрясения. Отметим, что Татарстан также не является исключением. Тенденции, которые могут привести республику к подобным происшествию, уже зафиксированы. Один из крупнейших опасных регионов – Камский. Казанцы сдвигаются на северо-восток со скоростью 3,5 сантиметра в год. Подобные землетрясения уже были зафиксированы. Одно из них на юго-востоке в районе Альметьевска. Евгения Евдокимова, Карина Саяхова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Фиджитал игры продолжаются. Накануне в IT-парке стартовал чемпионат по новой дисциплине. Подробности выяснял наш корреспондент. Попробовать свои силы в новом этапе фиджетал-игр в столице Татарстана приехали спортсмены из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Бразилии, Аргентины, Перу, Филиппин, Вьетнама и даже Камбоджа. На этот раз в центре внимания спидран – быстрое прохождение игр, совмещенное с лазертагом. Лично я имею настроено на победу, но большинство ребят остальных, они все-таки все очень близкие и тесные друзья, и они, несмотря на то, что... Они на арену приходят на полном серьезе, на максимальном настрое. Они вне арены отдыхают. У меня не получается отдыхать, я все-таки хочу больше проводить время за подготовкой. Поскольку состязания являются тестовыми, организаторы ввели несколько новшеств. Они в дальнейшем станут частью игр будущего 2024 года. В предыдущих этапах спортсмены состязались в фиджитал-футболе, баскетболе, а также гонки дронов и в игре Mortal Kombat. За этапом спидранс-отязаний зрители теперь могут наблюдать не просто через прямую трансляцию. Организаторы создали целую метавселенную. Метавселенная что такое? Там много есть определений по поводу того, то, что не будем туда уходить. Но там есть про, прям электронный стадион, где человек может выбрать своего аватара и от имени аватара своего электронного посмотреть на то же самое действие. То есть он как бы един в двух лицах. Вот это мы считаем ну, нашим технологическим прорывом. Мы это тоже тестируем, но вот в стриме уже можете посмотреть. Каждый этап – настоящее открытие. Гости чемпионата уверены, что фиджетал ждет большое будущее. Накануне Министерство спорта Российской Федерации выпустила документ, признающий фиджитал игры официальным видом спорта. Многие уверены, что это лишь начало. Играм будущего суждено затмить Олимпиаду. Если брать статистику, то чемпионат мира по CSGO, насколько я знаю, уже собрал больше аудитории И мало того, больше, так еще и более молодой аудитории. То есть... Там основная аудитория, по-моему, до 30 лет, при том, что Олимпийские игры в Токио средний, цен, средний возраст был около 53 лет. То есть, ну, очевидно, что классические Олимпийские игры, они уже теряют, наверное, свои позиции среди зрителей этих симпатий. Третий этап фиджитал-игр продлится до 11 февраля. Завершит их шоу-матч по лазертагу. Эмилия Адельшина, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. О том, как прошла встреча с полномочным послом Ливии в стенах Казанского федерального университета, расскажем в сюжете. У нас есть институт фундаментальной медицины, в структуре университета есть большая клиника, своя больница, практически на 900 сколько мест. В институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета состоялся визит чрезвычайного и полномочного посла государства Ливии в Российской Федерации. Россия одна из семь стран. В прошлом году мы ее добавили. По лечению, ну, левицы лечатся в 7 странах. Одна из них – это Россия. Да, по программе ну, государственная. Далее состоялась встреча с руководством КФУ. В ходе нее делегаты узнали о возможностях Казанского федерального университета в каждом из приоритетных направлений. Ознакомились с филиалами КФУ в разных странах. Также делегация ознакомилась с проектами «Альма-Матер». Мы готовы принимать плод вот, заранее согласовывать. Есть специальные визы, там вопросы и так далее. Здесь никаких проблем. В части обучения тоже вы видите, суду хорошие, то есть на колонке программы, длинные программы, готовые ребят принимать, увышая квалификация, заниматься действующего очередь. Как отметил Тимирхан Алишев, подобные встречи стоит проводить чаще, так как они улучшают дипломатические отношения между странами и дают возможность создавать новые перспективные проекты университета. Тагмина Мадатова, Фарид Захидаглы, Универньюз. Новая волна COVID-19 в России. В следующем сюжете расскажем о статистике заболеваемости, новых штаммах и о том, как укрепить свой иммунитет.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 Погода не перестает удивлять жителей столицы Республики Татарстан. Что ждет казанцев в ближайшее время, смотрите далее.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 Таким образом, в ближайшей ночи мы ожидаем